Добрый день, друзья! За окнами осень. И пришло время подводить итоги по выращиванию наших орхидей и о том, удался ли наш сезон, несмотря на очень-очень жаркое лето, на все погодные условия в этом году. Итак, приступим. В этом году, в связи с очень жарким летом, мне пришлось использовать немножко необычный способ посадки своих деток своих орхидей. Вот эту детку орхидеи, вот такой орхидейки. Я сняла в июле месяце с материнского растения. И так как у нее корешки были очень слабенькие, я боялась, что малюсенькая детка орхидеи может просто попросту пропасть. Ее посадила в кокосовое волокно с мхом. Вот где-то третью часть вот, по объему Вот у меня здесь мох И какие у нас результаты Корешки были очень небольшие Вот что наша орхидейка Нарастила за три месяца Видите, вверх идет большой корешок Вот огромный длинный Здесь вот показывается корешок Вот здесь проявляется корешок Вот такие результаты Растение не потеряла. Тургар не потеряла ни одного нижнего листика из-за того, что неплагоприятные условия выращивания. Также мне пришлось спасать вот эту детку орхидеи. У нее закуклились были листики, корешочки. Как вы видите, нижние листики, листики потеряли тургар. Но в прямом смысле пришлось спасать эту детку. Она была отсажена осенью прошлого года. Обычным способом в кору, и за, этот, за зиму и за начало лета не смогла дорастить достойных корешков, вы увидите. Вы видите по поверхности, какие у нас корешки, и вот они проявляются. В верхней части оршка, и также в кокосовом волокне. И самые лучшие результаты у меня получились на вот этой детке. Эту детку мне тоже пришлось спасать, так как я ее отсадила, сняла в июне месяце я посадила, как всегда, кору средней фракции, но корешки закуклились. Такие непривлекательные листики вообще видите, в каком виде, даже до сих пор. Ну, сейчас хоть тургор есть, а тогда они висели как тряпочки. Вот. И здесь практически не было корешков. Тургор Только я... на одном листике хороший. Все остальные тургор нарушен. Корешки слегка растут, даже пускают ветвятся, начинают ветвиться, но состояние орхидеи плачевное, детки Зато она, вот видите, наращивает цветонос один и с другой стороны второй. Кокосовое волокно очень слабо набило горшком, горшок этим кокосовым волокном, но здесь у меня получились самые лучшие результаты. Видите, какая корневая здесь просматривается отличнейшая, корневая, буквально за 2 месяца, вот, и я сделала выводы, что очень хороший метод наращивания корней именно в кокосовом субстрате, в волокне, не в крошке кокосовой, так как волокно расслагается очень-очень медленно, здесь воздуха, хорошо воздух проникает в горшок. Также получается, что наша орхидея находится как бы просто в очень, влажном, в очень влажной среде, но в то же время, если кокосовое волокно не гниет, не слеживается, как слеживается кора, это очень благоприятные, благоприятные условия для развития корневой системы. Как я ухаживала за этими растениями, абсолютно так же, как за всеми другими Удобряла не какими то особыми удобрениями, все делала точно так же, как с крупными взрослыми растениями. Но результат налицо. Вы видите, огромная, хорошая корневая, прекрасная. Да, нижние листики постепенно уйдут с этого растения, но растения уже сильные, нет у меня опыта выращивания в кокосовом волокне в зимний период. Возможно, придется подкорректировать немножко полив. Но в то же время очень хорошо показала себя, показал себя этот способ посадки. Рекомендую не сильно неутрамбованное кокосовое волокно. Возможно, немножко добавить мох с фагном. Ну, не более 10%, если добавляете. Ну, Довольно-таки хорошо себя растения чувствуют. Ну, может быть, чуть-чуть чаще поливать. Вот такой у меня новый метод образовался. Это вам не метод мокрых пяточек или сухих попок. Ну, обычный, простенький метод выращивания, наращивания корневой. Вот. До свидания, до новых встреч. Удачного выращивания ваших растений!